Дорогие друзья, здравствуйте! Рада вас приветствовать сегодня. И я вижу, уже многие активно начинают подключаться. Меня зовут Анастасия, сегодня буду переводить для вас. И сегодня тема у нас звучит «Лимфатическая система и проработка». Лимфатической системы в области подмышечных вкладин. И хочу вам уже с нетерпением быстрее представить нашего лектора. Это госпожа Ван Фан. Давайте поприветствуем ее. Дорогие друзья, партнеры и гости, добрый день, здравствуйте. 我是王芬,今天又到了我们网络直播的时间 меня зовут王芬, и настало 呃, время нашей онлайн встреч очередной на площадке Инстаграм 那我在莫斯科,像所有地方的人,问好 я вас приветствую из Москвы, со всеми здоровы, рада вас видеть 那我相信大家看到我的时候就知道 这位老师上来又会去教我们经过从3.0的 и наверняка многие уже увидев меня, сразу понимают, что сейчас я буду учить техникам на биоэнергомассажере нового поколения, да, третьего поколения, конкретно используя ультразбоковую насадку, показывая техники, как можно воздействовать на свое здоровье, потому что многие уже видели, как я это делаю. И сегодня мы локально остановимся на 嗯, таком месте, как подмышечные впадины, и будем говорить, как именно в этом месте, используя, используя ультразвуковую насадку, прорабатывать эту область, и на что она, собственно, влияет, зачем нужно вообще прорабатывать эту область. <говорит> <говорит> <говорит> uh, новое новое поколение биоэнергомассажера третье поколение uh, создано было на базе первого поколения, то есть включает в себя весь функционал uh, биоэнергомассажера первого поколения, но уже с определенным улучшением. 那它的功能呢是更科学、更安全、更全面、更舒适、更便捷，能够做到健康和美丽一起搞定的。И этот бионергомассажер уже более научный, более современный, более безопасный, более удобный в использовании и более эффективный, конечно же。那金王通三点零是根据中医理论为基础，结合现代。 Биоэнергомассажер создан на основе знаний традиционной китайской медицины уже в сочетании с современными знаниями в биоэнергетике, в биоинформатике, бионике, и с помощью технологий современных эти знания были их смогли сочетать вместе и произвести, да изобрести такой прибор. Да, с помощью технологий, которые сейчас позволяют многим ä, приборам да, появиться на свет, знания о традиционных китайских меридианах, которые протекают в нашем теле, Um, смогли заключить вот такой чемоданчик, да, как, с помощью которого можно воздействовать на меридианы. Uh, и uh, сейчас um, используя биоэнерго массажер uh, а это все равно, что мы используем с вами традиционные способы китайской физиотерапии, да, у себя дома, прям непосредственно. И используя таких верных друзей биоэнергомассажера, как энергетический бальзам, как массажный бальзам, как перчатки, да, графитовые и другие приспособления, да, дополнительные, мы получаем максимальный эффект от процедуры. 那能够快速的活化细胞，加速我们气血的运行，促进新陈代谢。С помощью процедуры мы очень быстро ускоряем обменные процессы, ускоряем микроциркуляцию в нашем организме, все процессы, которые протекают в нашем организме, активизируем на клеточном уровне свой организм.那能够起到疏通经络、净化、排毒、行气止痛以及美容瘦身等一些作用。 Uh, с помощью таких процедур мы uh, производим процесс детоксикации, то есть очистки нашего организма. Uh, также помимо оздоровления внутреннего, мы уже сейчас можем активно воздействовать на внешний аспект uh, в косметологическом значении и улучшать свой внешний вид. Uh, и что хочется отметить, эти процедуры, ну, как вы многие знаете уже, абсолютно безболезненные, приятны, и в таком приятном, очень комфортном uh, формате можно воздействовать на свое здоровье, на свою внешность. И сейчас у меня в руках вы видите ультразвуковую насадку, которая входит в состав биоэнергомассажа третьего поколения. И она работает на основе м, ультразвуковых волн, которые посредством сжатия и расширения которые происходят примерно 1 миллион uh, микродвижений в секунду вот, вот такими микромассажными движениями на наш организм на клеточном уровне, то есть на клетку эти uh, вибрации доходят и воздействие таким образом на каждую клетку, да, на, один, на отдельный мир, потому что каждая клетка, в них про, проистекает все те же процессы, э, все те же процессы, что и в нашем организме. Поэтому воздействие на клетку, мы активизируем ее работу, ускоряем э, обменные процессы, что влияет э, комплексно на весь наш организм. С помощью ультразвуковой насадки мы также, как вы поняли, воздействуем на наши меридианы, как и обычная процедура на биоэнергомассажере. С помощью именно этой ультразвуковой насадки мы создаем большое количество очень мелких uh, пузырьков которые uh, выносят загрязнение токсины из нашего организма то есть воздействует как такой очистительный момент который помогает очиститься нашему организму сделать его более здоровым более чистым. Да, очень много uh, функций. Помимо активизации клеточной активности, клетки становятся более uh, проходимыми, под протоком, проточными. Да, наш весь организм становится более проточным. Uh, внешне это воздействие проявляется как подтяжка кожи, как uh, ее так, омоложение. И различные проблемы, которые с кожей сейчас у многих людей есть, можно решить с помощью регулярных процедур, с помощью э, ультразвуковой насадки. <соединяющие> Хочу с вами поделиться ситуацией, которая у меня произошла вот совсем недавно, и как же я ее решила с помощью насадки. А Вот недавно, буквально на днях, во внутреннем уголке глаз у меня 嗯, припухлость образовалась и еще покраснение небольшое 然后我是看不起东西了. И я даже смотреть нормально не могла, то есть у меня все расплывалось и мне было сложно как-то сфокусировать зрение я использовала ультразвуковую насадку и делала себе массаж. 嗯, прочищала меридианы таким образом, и уже на второй день эти покраснения, эти проявления стали намного меньше. Очень быстро прошел пошел процесс восстановления. И сейчас, как вы видите, у меня уже все в порядке. 嗯, да, если бы не было такой насадки, мне, возможно, сегодня мы пришлось мне а, встречу проводить вот Таким красным глазом. Да, у я даже поближе <таспортер> подсяду немножко, да, чтобы вам показать и показать, немного похвалю себя да, какая сегодня красивая и все хорошо, да, и все прошло. Выгляжу отлично. 所以我们上几堂课，我们也展示了我们超声波探头它的美容的作用。А мы несколько встреч подряд с вами уже говорили о косметическом эффекте использования ультразвуковой насадки.头部保养。Также её использование в области всей головы.那以及我们的颈部保养，以及颈部的淋巴排毒的一个保养的方法展示出来。 и также воздействие на область шеи, там, где у нас лимфатические каналы проходят, как оздоравливать э, лимфатическую систему с помощью воздействия именно на область шеи. Что здесь хочется еще раз отметить, перед тем, как мы переступим к практической части? То, что биоэнергомассажер третьего поколения, в котором есть такая ультразвуковая насадка, это такой прям большой плюс в функционал, в эффективность и эм, возможности оздоровления, то есть воздействие на свой организм. И в любом возрасте можно практически так, ну, очень активно останавливать, скажем так. Не прям остановить совсем, но замедлить процессы старения в любом возрасте и сделать себя еще более привлекательными красивыми. Uh, и uh, давайте сейчас становимся на том, uh, насколько важна лимфатическая система для нашего организма. Лимфатическая система ⁇ это так называемая это последняя оборонительная система, которая защищает нас, наш организм, которая а, не дает различным м, патологическим внешним факторам а, влиять на наш организм и очень сильно влияет на иммунитет, помогая его держать в хорошем состоянии. А, еще лимфатическую систему можно назвать э, станцией типа, мусоросбора Это как система, которая весь мусор, который там где-то разбросан по частям нашего тела собирает и выводит из него И э, это та система которая помогает производить функцию детоксикации ну, вот например печень да у нас тоже орган который способствует детоксикации но это отдельный орган который более локально работает а лимфатическая система у нас по всему организму и она имеет доступ к абсолютно всем частям нашего тела Uh, лимфатическую систему можно сравнить uh, с кровеносной системой, насколько она пронизывает да, наш организм и как она работает. И чтобы было больше представления, понимания, представьте, что лимфатическая система в три раза... Um, больше, да, по объему, по распространению тела, чем система. в теле, чем кровеносная и лимфатическая система имеет три основные области, на которые можно воздействовать и воздействие на которые максимально эффективно дает отклик влияния на лимфатическую систему. Это область шеи, да, о которой мы с вами уже разговаривали, это область подмышечных впадин и это область паха. 呃, с вами в прошлой встрече мы поговорили о 呃, шее и сейчас мы поговорим о подмышечных спалинах и влияние на эту зону и именно эта область 呃, как же она хорошо влияет на Uh, наши легкие на um, дыхательную систему происходит такое uh, внешнее воздействие, которое помогает uh, сохранять, повышать иммунитет дыхательной системы, и что сейчас да, наиболее актуально, uh, помогает устранить различные проблемы с дыхательными путями. Можно по внешним признакам диагностировать, какая ситуация у нас с лимфатическими каналами в области подночных спадин. И это можно сделать по нескольким факторам. Сейчас мы их подробно разберем, вы можете у себя прям сразу наглядно проверять. Вот так как лектор сейчас можете поднять руку. 我們主要是一看, 如果你有镜子, 最好放在镜子旁边, 有没有发黑, И первый фактор, по которому мы определяем состояние, это цвет. То есть нужно посмотреть, может быть, зеркало, да, придется это сделать, посмотреть цвет области подмышечной спадины. Если он темный, если он темный, если какие-то есть черные точки, либо желтение, это не очень хорошо. Второй фактор это если какие-то выпуклости в этой области, да, уплотнения какие-то, вот которые можно и прощупать, и которые можно, возможно, у некоторых прям увидеть, да. Выпуклости в области подмышечной спадины. <говор> И третий фактор это гранулы, то есть гранулированность подмышечной впадины. Это такие уплотнения мелкие, которых чаще, если они есть, чаще всего они их много, да, рядышком. Много-много гранул, как будто бы внутри кругленьких. Это употребимо как для мужчин, так и для женщин. 啊, вот у, у девушек часто бывает, что 嗯, когда лямки вот здесь вот перетягивают, здесь с внешней стороны часть эм, эм, мышечной массы, да, эм, либо жировой, <свисает> как будто бы э, в сторону э, свисает, да, можно так сказать. <свисает> <свисает> да, это тоже не очень хорошо, но не в э, 100% случаев. Нужно прощупывать эту область и э, определить, есть ли затвердевания какие-то, если твердые места, как вот здесь вот, да, сбоку, так и в самой подмышечной спадине. Лимба лимба Если вы у себя обнаруживаете такие э, проявления, то это будет означать, что вам нужно сделать э, очищение лимфы именно в этой области, очищение лимфатической системы, лимфатических каналов. 提前已经准备好了。И у нас есть уже модель, которая готова к процессу процедуры。那为了给大家能够展示更好的展示手法，所以我们要谢谢我们的模特。各位在你的手机上面点亮小心心，点点亮星星，然后给我们的模特去点个赞。Да сейчас мы попросим вас сердечки нам отправить, точнее нашей модели, которая согласилась на эту процедуру, для того, чтобы вам было еще более нагло, наглядно видно и понятно, как именно делать эту процедуру. Отправьте нам сердечки, пожалуйста. Лимба, в лимба, в а, вот в области, которую вы сейчас видите, проходит очень много лимфатических каналов Много лимфы протекает, можно так сказать. И это место, которое чаще всего становится зашлакованным, становится непроходимым. То есть проходимость, проводимость этих мест уменьшается чаще быстрее всего. А область подмышленный впадин влияет как на здоровье области груди, как у мужчин, так у женщин, так и на область плечевого отдела, даже вот на шею, сзади позвоночный отдел может влиять влияет на процесс микроциркуляции в верхней части нашего тела. Также влияние на эту область может понижать, эффективно устранять различные болевые ощущения, которые могут возникать у нас как в этой области, так и в области верхней части нашего корпуса. 那我们的这个手法是给大家展示的手法，所以不要轻易的去模仿。И сейчас будьте внимательны, да, можете поближе чуть подвинуться к экранам, чтобы 嗯, лучше было видно, что я буду делать, как именно я буду 嗯, проводить насадкой, да, в каком месте, в какой последовательности。那它还能起到一个促进神经和体液的一个循环。 и как бы удивительно не казалось, хотя что удивительного, ,呃 ,呃, это, это посредством влияния на подмышечную впадину происходит влияние также на нашу нервную систему, на движение жидкости в нашем организме, на такие глобальные системы, которые Uh, влияет на состояние нашего с вами uh, здоровья а uh, также идет оздоровление пищевой системы процессы пищеварения через воздействие на лимфу вот таким образом Идет воздействие на легкие, да, как мы уже ранее чуть говорили, и увеличение объема легких. Легкие становятся работать лучше, наполняются питательными веществами. Как легкие, так и весь наш организм. Поэтому, если, и поэтому, если у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника, то такие процедуры будут тоже благотворно влиять. 各位记不记得我们昨天，我们上周三的时候，我们的楼子发总监给大家讲的一个乳房的健康的问题。А может быть помните в среду 啊, господин Лоуцзифа рассказывал о здоровье женской груди.所以想让我们的乳房发育的比较好，没有一些乳腺上面的问题，或者是预防乳腺癌，一定要多做腋下淋巴排毒。И говорил о том, чтобы во избежание Проблем с молочными железами, не дай бог возникновение раковых образований в этой области. Нужно как можно чаще влиять на лимфатические каналы в области подмышечной впадины. Потому что есть она она Поэтому, вы в то то а вы сейчас видели, да, когда лектор показывала направление а, молочной, а, молочной протоки, которая идет по центру к соскам, и как раз уже более а, части, которые ближе к центру, а, если раковые заболевания образовываются, и как раз в этой части они образовываются. Поэтому вот проработка именно этой зоны будет максимально эффективна. И давайте вспомним наше обучение базового уровня. Многие часто присутствующих наверняка 嗯, уже принимали участие. Точка Ци тьюань. Да, знакома наверняка многим, которая находится в подмышленной падении. Мы с нами ее прорабатывали и проговаривали, что эта точка влияет на здоровье сердца. Поэтому вот такая проработка, которую мы делаем сейчас, будет благотворно влиять и на сердце. <говор> <говор> uh, очень хорошо, да, как уже было ранее сказано, на неврологию влияет такая проработка, на нервную систему, на наше нервное окончание. <говор> uh, у некоторых, возможно, будет при проработке вот это место, точка, посмотрите, да, сейчас где остановилась. Uh, испытывать боль да, то есть болевая точка а пуял пуял Поэтому когда вот вы с клиентами работаете, особенно на этом месте акцентировать внимание не нужно. Да? То есть если здесь болевые ощущения, то эм, лучше огибать эту область, да? чтобы человек не подумал о том, что э, если ну как мы привыкли да, если нам больно, значит это плохо. Поэтому воздействовать вот на это на эту чувствительную зону э, лучше не нужно. А можете у себя сейчас, да, прям рукой попробовать в этом месте, есть ли болевые ощущения или нету? Если линьва, болит, значит есть какая-то проблема, значит нужно прорабатывать область лимфатических паден, Нужно обратить внимание на здоровье груди. Uh, конечно же, так сразу сказать, какая проблема, сложно, но какой-то вопрос там значит существует. если мы <связать> <связать> и вот такую технику достаточно осторожно нужно использовать и ну, все-таки избегать болевых мест, потому что это очень чувствительная зона, очень такая важная, поэтому, чтобы не сделать каких-то а, неправильных движений, лучше все вот четко выполнять и а, бесполезненно. Часто у людей в этой области, да, внутренней области плеча образовывается дополнительная, скажем, эм, дополнительная как бы мышца, да, но не совсем мышца, а, то есть ослабленная эм, эм, кожа, которая с возрастом становится все больше и больше, опять-таки, и у многих женщин проблема да, с тем, как избавиться этого, как подтянуть руки в этой области. Поэтому а, вот такое воздействие поможет а, сократить эти проявления и подтянуть мышцы кожу в этой области. Гу Если мы так разделим наше тело от 呃, этой области до области Паха, то считается, что контроль за циркуляцией лимф в этой области как раз-таки происходит, произрастает из области подмышечной падины. 对我们的身体是非常有好处的。Еще раз хотим заметить, да, много говорим об этом. Еще раз скажем, что влияние на лимфатическую систему посредству вот этой области подмышечной пазины очень эффективно и очень поможет оздоровить ваш организм со временем。那同时，我们的腋下淋巴结呀是非常重要的一个免疫器官，可以提高我们人体的免疫力的。 Лимпатическая система, она, скажем так, относится и к органу, и к системе, да, то есть такая, такой двусоставной орган, система, который и влияние на который а, очень можно легко и эффективно производить. Не на все органы так можно влиять. А лимфатическая система состоит из нескольких эм, составляющих, например, лимфатические узлы. Если лимфатические узлы воспаляются, если воспаляется лимфа, то это влияет на другие органы нашего организма и могут приводить к воспалениям в других частях нашего тела. Uh, если вот такие движения делать, то uh, очень хорошо подтягивается эта зона, да, для девушек очень актуально область плеча, кожа становится более нежной, более эластичной, более подтянутой. А, также, если эм, молочные что касается молочных проток, если есть мастопатия, есть нагрубание молочных желез, то э, воздействие на подмышечную впадину будет помогать устранить эти проявления. Да, вот если есть такие похожие проблемы, будьте внимательны для того, чтобы правильно воздействовать на свой организм, правильно его возвращать в нормальное состояние. ,导致 ,导致 ,导致 ,导致 ,导致. И зачастую, если, э, если в области подмышечной впадине есть излишняя жировая масса, то э, это скорее всего не потому что человек полный, а потому что застой есть затор в области э, лимфатической системы в подмышечной впадине. 那同时对于想让你的胸部更加健康想让你的胸部更加的挺拔那我们也要多做腋下的淋巴排骨保养 чтобы комплексно оздоровить область груди чтобы поддерживать ее 嗯, 呃, в хорошем состоянии да, несмотря на возраст и так далее то как можно чаще делать такие процедуры 那有的人是肩中炎,肩中疼痛 у uh, многих людей болевые, uh, бол есть болевой синдром, uh, переартрит плеча, например, да, в области uh, плечевого пояса. Uh, и интересно, что воздействие на подмышечную пазину будет оздоравливать и эту область, то есть помогать снимать этот болевой синдром. Uh, well, we'll see... 本身这个地方很多人是淤堵的，是很硬的。我们做完之后发现这个地方会变软。Уже вот прям после не подмышечной впадины, впадины у людей часто бывает затвердевание. После процедуры можем обнаружить, что оно стало более мягкое, более нежное это место.所以当我们的腋下淋巴能够疏通好之后，对我们身体的五脏六腑的功能都有很好的调节作用的。 Воздействие вот на эту область будет влиять на все внутренние органы, которые в нашем организме находятся, да? Казалось бы, воздействует здесь, влияет здесь, на самом деле лимфа связывает все наше тело, поэтому и оздоравливаются все внутренние органы. Mm. 我们展示完之后给大家做了一个牌的牌一下把团结一下淋巴的一些毒素除了是通过我们的体验要代谢出去之外那还要我们用从中医角度上来说用牌的有什么给它排出去现在我们 еще с вами поговорим о том как посредству ручных ручного воздействия массаж как влиять на улучшение 那我们今天夜下淋巴的展示啊,就给大家到这个地方,因为只是一个展示,所以这个手法是不全面的,很多的一些技巧都没有和大家继续沟通 老师,我今天和大家展示的夜下淋巴排毒的手法,只是其中一部分 и сегодня мы поговорили только частично о том, как очищать лимфу а, в области а, подмышечной спадины. И мы с вами разобрали очень важные да, места, которые на которые нужно воздействовать с помощью именно с боковой насадки, да, не а, в перчатках на биоэнергомассажере, а именно насадкой. А, есть очень много других функций а, биоэнергомассажера воздействие на другие области очень комплексный, очень интересный прибор который позволяет очень по-разному влиять на наш организм что касается бизнеса что касается развития бизнеса с помощью биоэнергомассажера для сетевого бизнеса, то здесь то ли у ваших клиентов есть запрос по здоровью, то ли запрос на внешний вид, да, на улучшение аспекта красоты, то ли на развитие бизнеса все это можно удовлетворить с помощью биоэнергомассажера. 所分享的升级后的三点零的金龙峰，它的手法展示就到这个地方。На сегодня это вся информация, которую мы хотели с вами поделиться。所以带一台三点零的金龙峰回家，就相当于家里面开了一个理疗店和一家美容院。И если у вас домой попадает к вам домой попадает такой биоэнерго массажер третьего поколения вот с такой насадкой то это все равно что вы у себя дома открываете салон да и можете и себе делать такие процедуры и своим близким друзьям и, мэйли, тайфу, и, и одним махом да все сразу же вы получаете и здоровье и красоту и материальный доход что тоже очень важно ...所以是给自己做. Uh, и мы уверены, что uh, с помощью таких процедур вы сможете uh, исполнить свои мечты, да, что вы сможете удовлетворить свои потребности и помочь окружающим вам людям. Okay и своих воздействовать на свою семью вы меняете себя вы меняете свое окружение влияете на своих близких и наверняка они за это скажут вам большое спасибо и таким образом ваша жизнь может становиться еще более эм, яркой, еще более интересной, привлекательной, насыщенной различными положительными эмоциями.